И всем привет дорогие друзья с вами fix play и сегодня мы играем в игру терминатор крутая игрушка в жанре экшена от первого лица если не ошибаюсь или вроде от... но экшен первое третье лицо так сразу же выберем сложность Ну, на малой сложности мы никогда не играем мы играем ну, минимум на средний так выбрать режим Одиночную, совместную... Не, не с кем играть. Так что выберем одиночку. чуть, -чуть подальше, микрофончик. Вот. Так что так, ребята. Так, я пытаюсь помнить мир таким, каким он был. Столько историй о поражении, столько разных ликов смерти. Да, Терминаторы, конечно, беспощадные машинки. Вот, вот нам придется с вами противоставить, им, мы состоим в отряде Сопротивление. Если кто-то не смотрел там Терминатор, ну, я не, не знаю. Мне кажется, таких людей нету в помине, кто не смотрел любой Терминатор. Вот. Ну, если кто-то не смотрел, то э, как и в кино, так и в игре э, есть отряд Сопротивления. Вот. Взглавляет его О'Коннор. Вот. И они воюют против э, Терминатора, против. Э, э, как он? Как он называется? Э, нет или что-то такое. Я уже не помню, сам особо, вот. Давно смотрел. Вот. Вон он, если не ошибаюсь. Это главный офис его. Вот. А сейчас мы против <coughs> него будем воевать. Да, мы чаще проигрываем чем побеждаем. Здесь идет главное производство терминаторов. Как от 500-го или 600-го и до новейшей версии. Так что так. Вот. Ну, бесполезная борьба, а это наше все. Да. Так, движение клавиш. А, все-таки отретировал Конор. О Конор мы, Коноры. 2016. О 2016. Ты, ребята, а че на нас Терминатор 2016 напали? Беги, беги, беги, О Конор, беги, Бегайся от сядь, укрытия к укрытиям, чтобы избежать пуль. Да, я, конечно, не люблю, я особо третье лицо, ну да, ладно. Ну, решилось поиграться мне, игрушечку такую. Ладно, так, мобильная срочной эвакуации. Всем отрядом юж, с южной стороны сбор. Так, отступить в зоне эвакуации. Если бы она еще не отображалась. Вроде решили, что это наконец-то. Сэр, ради вас, Фити получит приказ об эвакуации. Я подумал, да, да, мы в пульте. Да, отель тут недалеко. Видел сколько асу пауков снаружи. Просто не из закрытие, все будет в порядке. Ну, все будет в порядке, это сказано сами, наверное, понимаете, в кавычках, с сарказмом, потому что это не так. Мы с вами профессионалы. а ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ба ра -та -та -та -та -та -та -та. Вперед, пошли. Так, быстро двигайся от крутик. стреляя по противникам. Окей. Ну, сейчас клюпым какая-нибудь засада будет. Просто проверяйте, это. Это жанр такой, блин, который. Любой прикол будет засада. Ну, смотрите. Сейчас, секунд через десять проверяйте. Куда, куда? А, сюда. Что то чувствительность хреновая Ну как? Во! Надо всего лишь щелкнуть мышечку Я же сказал какая засада Да идеальный стрелок На, спасибо, я тоже хочу вылетать от где Блин, тут непонятно, тут чувствительности много, тут ее не хватает. Here, вот держи патроны. Да? все равно твои патроны. Я боевой. Я Джон Коннор. А, Джон Коннор, вот. не есть здесь от Я Джон Коннор все-таки, а не О Коннор. О Коннор это из другого фильма. Даже Коннор. Джон Коннор, не суть. Боже мой, беги! Минус Гриффин. Понятно. Гриффин. Гриффины. <регулированная> Спойлеры. Спойлеры. Теперь понятно, кто зародил семью Гриффинов. Все ясно. Все понятно. Твой, ваш папа умер. Если не ошибаюсь, я вроде Т800 встретил. Блин, напугали да, ребят смотрите у нас такая красная повязочка сразу понятно то что мы сопротивление вроде игра снята ну, по отрывкам небольшим отрывкам из э, кино ну, конечно в кино этого не показано но все же это предположим Ну и дела я все был уверен ну, Питерс, а где вертолеты? В не будет, чувак, опасно, приземляется на грузовике, двигаясь на юг, там безопаснее, эвакуируемся отсюда. Отлично, где грузовик? А где грузовик? А грузовика нету, а потому что что? А потому что это засада. Ха! Похоже, Олл перезарядился. Какой у нас план с Виэмом uh, Доджерсом на позицию улокна? спит у него парням, отвлекайте его, себя избивайте, Аэросада поддерживаю, Блэйд Бэйс с Коннором, Прикончи, гранатомёт есть Да, пошли, джон Джон, джон, джон Граната, На-на-на-на Где он, где он? Бум Ой, промахнулся Сорян Ну, косой Ой, где он? Ой, бля! Ой, бля! А куда мне надо, да? А я? Да, елки-палки. Не по таймингам у вас все, блин. Попал, прям вырвал. На, на, я профессионал, а! та, шата, ну давай, держись, он приближается, держись, еее, Куда? А куда? куда? Куда? Let's go. Куда? Куда? Let's go. Конор бывает на ту сторону. Now, на какую на? На какую тута? <рекунут> я что-то его не понимаю. Я слышу Кота. я понимаю куда. Я либо тупой, либо я не знаю. Блин, ненавижу эту игрушку Из-за этого Вот Я от кого-то слышу Не могу понять кого Вот откуда, вот где я слышу кого-то Ну и где, когда, куда Блин, игра лагать собралась или че? Вот куда мне Куда? Даже задание не посмотреть, я даже не знаю, как задание посмотреть тут. Mm. Вот на какую ту сторону, ну, вот... а типа может на него запрыгнуть что ли или что? Но он снизу. Он снизу. А! -а, -а. Ой, я конченный. А, ну все. Здравствуйте, до свидания. Бум-бум-бум. Здравствуйте, до свидания. Дурак. Дурак, двигаемся вперед, ребята. Нет, это вроде Т-600. Это еще Т-600 вроде. Вроде. Но я точно не знаю. на тачках! Уху! Е-бой! А дга га Я же его вроде сбил. Я же его вроде сбил. Ну окей, сейчас еще раз соблюдем. Я еще раз. Сожму. А, уже елки-палки. А по кому стрелять? А -а, а! а! Не надо! Не надо! Да блин! Я еще не привык к управлению. Раз. Два. Три. А, да. Я и автострада, незаменимые вещи. Особенно, когда я там гоняю. Ну, сбить этих погог. О, глядите кто вернулся. Не что Давай, давай, давай, давай, по двигателю, по двигателю. Шмаляй, шмаляй, шмаляй, шмаляй. Он же дымится. Он дымится база ну и все у тебя двигатель уничтожен что за нами будешь плестись А, ну я тебя понял ты в любом случае за нами будешь лететь даже если у тебя двигатель снимается какая цель а что с картинкой то ай ай ай ай ай ай ай ай ай глючит глючит глючит Алло, Мармок, вызовите Мармока, блядь, баги, баги. Блядь, баги, вызовите Мармока. Ой, трамплин. Да, прям в лицо. А, ну, можно в двигатель. Не суть. Крутой разворот. Да блин, даже йоги-палки, да что же? а лагает Боже мой, что творится, что творится с этой игрой, а? Да, конечно, все же хорошо. Начиналось. Не порти людям настроение. Я не хочу в багах играть. Это наша, продолжаем тыкать его ближе. О-о-о. Вот это штопор. А мы. Мы сдохли. Нет, да, нет, да, нет. Нет. Ну ладно, главное его грух. Давай, давай, что Так, что-то не так. А, конечно, не так. Здравствуйте. А Понятно. Взял, прикончился. Не, иди в тачку сейчас. Да что с, с игрой-то? Чем так лагает. На наш. До свидания. Блин, ребята, пытаюсь играть, хоть и лагает. Ну просто я пытаюсь, я просто пытаюсь. Не, не знаю, как у меня это получается, но, но кажется, я играю. Ого, еще ростоты. и просто сейчас за секунду. Сплю. Ну, вот, мне кажется, это локализация даже мне немного помогает. Ну это как я думаю но на самом деле же не так это это же не так они да конечно аэростаты через текстуры вылезают а да нормально это хорошо а, а чё сейчас прикол был я же их не трогал как они сами сдох Потому не пойти кому-то придется связь Проездите там дорогу. Я сделаю Вот Я не знаю, говорил, не говорил Ребят, в каждой игре Вперед идет чернокожий В каждой игре Нет, я не прибегаю То, что типа расизм, все такое Ну, просто В каждой игре в каждой игре всю роль, всю игру на себя берут э, афроамериканцы. Вот просто каждую игру, вот нет, я не знаю, это типа закон такой что ли, или я не знаю, типа у американских игр. Вот я просто этого не понимаю. Нет, я конечно против, опять же ничего не понятно. А ну да, конечно. Марк, да я уже помиравился. Ну все Блин, здесь меня это лагательство пишется. Блин, конечно, это не... Опа, не очень приятно. Первым. А снарядов-то нету, конечно. Да, ненавижу только много детей играть. Что, у меня ничего нет что даже гранат имею смысл я уже все кладешь просто нажимаю бой. Okay, right, а я как а про меня то забыли <связь> нет забыли говорят забыли ублюдки ублюдки <связь> <связь> да Надеюсь, всё в следующей серии... В следующей серии все исправится. Потому что я не хочу в такой... В таком говне играть. И мне неприятно, мне кажется, и вам неприятно. Но вам больше, на самом деле. Мауха, господи. Два! Да что-нибудь. А, ну все, это моя кончина, я понял. Давай, давай, в укрытие. понятно все понятно все понятно сесть мне нельзя что ли? да боже мой Это конченная игра, просто конченая. Все, класс. Беги. Гранат взял, кинул, побежал. Отлично, отвлекающий маневр. Ну еще я разложился. Отлично. Ну давай, засада. А, все, зона да, эвакуации, отлично. Это не нравится. Это не нравится. Да well, yeah, yeah. уж. Ну я надеюсь, на этом миссии это закончено. Роджерс, Коннор и мы будем за 10 минут готовить для рука от Какое 10 минут не коням, ребята? А что потом мы будем делать? Посмотрим, что скажете в штабе Сегодня не Аэростаты снаружи. Ура! Аэростаты снаружи. Какой же... Это кайф. Ура! На войну! Война! Вьетнам! За Вьетнам. ба ба ба ба ба За Вьетнам! рада та та та та та та та та та та та та та Ребят, вы если не заметили, то что я к вам обращаюсь, тупые игроки. Вообще-то я все сам это уничтожаю. Check, это не вы делаете, это я все делаю. Да что же за звук? Друг... Три минуты до эвакуации, что непонятно. Повредил. Нет. Все? Эвакуация? Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! ура, ура. все внутрь! Живо! Говорит, Watson! Вообще часто так. Я кто-нибудь слышал, мы в вкр... про <coughs> застряли, вернем шабис Skynet. А, Skynet! Срочно требуется помощь. Ребят, да, Skynet. Вот Skynet. Um, Такая херня, которая John производит Терминаторов. я мы... Скайнет, зло. а байки про Скайнет. Чёрт, чёрт, чёрт. Черт возьми, слышали? Выжившие. Так, no okay. Ладно, слушайте все. Давайте после этого для вертушки хватайте все. Готовьтесь к этому выходу. Ты и ты охраните. Раннинг, Коннор, Уим, Симпсон, на крыше, остальные все снаружи. Стоп, стоп, а как же сигнал, Сос, выжившие, на это нет времени, Коннор? Делай, что говорят. Что? Сейчас же. Так. Дэвид? Дэвид! Где? Где? блин. Ну давайте разочек покормлю. Че, еще вылез? Блин, сказал сейчас еще вылезет. да что с этой игрой не так ребят играем с багами пробуем фиксить игру пробуем игру фиксить а понятно как обычно, патронов нет ребят до начала съемки Игра шла нормально. Заметьте, я не лагаю ничего, а игра главная игрушка. Это все игра, ребят. Да, ты еще ко мне вот сюда, подойди. Побежал, побежал, побежал. Песть. Вот и все теперь надо убираться. Побежали, по... Сюда. Ой, Джон Коннер, всем пилотам, приземляйтесь на улице юго от первой площади. Ты уверен? Да. Но давай живее, нас тут гости. Ой, я думаю сейчас еще воевать будем, ну да ладно. Строй, что будет сделать с легче? Нам прикомпливать эвакуации и вернуться на базу. Мы же не можем их бросить. Они уже покойники, как и любые, кто я туда пош... кого я туда пошлю. А как насчет каждой жизни священно? Дени Коннор, но мы не сможем ничем помочь. Живи, ребята, счет идет на секунды. На борт, Конор, живо. Что ты делаешь, Джон? Беру на себя ответственность. Look, Если мы их мы там, там бросим, behind, ничего не лучше не нашли. Понял, я тебе приказываю. Полезай вертолет. Уходите, пока он сюда да, не добрался. Да, не добрался. Sorry, Извини, Джон. Oh, я знаю, что ты еще пожалеешь. Джон! ты слышишь? Мы идем к вам. Борщи. Блин, беги, дура. Бьют. Какое он злобный. Да. Ялись сбежали Ну да, ладно, мы главное выжили. Сам интересно, что все остальные умерли был на вертолете память честь достоинцу так далее горжусь винкорм называет давида вот сына да да мы слышим панель еще далеко идем пешим быстрее не уходит. панель повторит и сказал вы пешим сколько сколько вас там how many, how many теперь всего вас только двое ничего дает этого хватит ну конечно, главные главные умы этого игры, почему бы и нет. Глава третья, новый знакомство. Мы что уже две главы прошли? Так, ребят, если это новая глава, предлагаю на этом закончить, потому что лагательство и все такое мне как-то неудобно, особо с этим играть. Спасибо за группу, Вот. Так что, ребят, предлагаю на этом закончить. Вот. Мы играли с вами в игру Терминатор. Вот, против Скайнета. Против Терминаторов а разных моделей. Скорпионов, пауков, аэростатов и так далее. Вот. Встретимся потом с боевыми машинами Т-600, Т-800, Т-700 и так далее. Вот. А на этом все, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на мой канал, прожимать все. Колокольчик, подписку. Ставить комментарий, там уже он кто-то стреляет, походу, боевые машины, но это мы уже разберемся в следующей серии, вот. А на этом все, всем спасибо, всем пока-пока.